Самодельный, сухогек, с гусеницей, то есть с мотором от бензотриммера. Гусеницу сам сделал. То есть все остальное тоже сам сделал. Делал для старшего сына. То есть, бегает километр 15-20. В общем-то, все. То есть Все использовано стандартно, то есть газ. Двигатель двухтактный. На самом а деле крутая буду... разработка, удобная. Может. Ну, есть над чем поработать. То есть так было сделано за выходные. Слеплено. То есть есть над чем поработать. Бегает, но есть нюансы, которые надо... По скорости поработает. примерно сколько? 15-20 километров. Ну и то в каких-то моментах, наверное, достаточно большая скорость, ну, для, если на нее вот управляет детей, да, большая. А так, на подъемы, например, там, Ну не, не пробовал, горки большие, то есть по на дороге почему бы и нет, то есть достаточно большие подъемы, а по целине, так, ну, для детей, то есть, взрослого взрослому тяжело. Пробовал, но взрослому тяжело. Думаете, есть, такие модели войдут в серию вообще? Не знаю, есть, больше такое. Есть, просто... Отцы, которые посмотрят это видео, будут спрашивать у меня, где такое можно будет приобрести. Если кто хочет приобрести такой агрегат для своего ребенка, обращайтесь в клуб любителей мотобуксировщиков.